Здравствуйте! С вами 45 минут корейского языка. Каждый день. Это у нас вторая часть, 7 мая. И сегодня мы почитаем и послушаем песни, послушаем, как звучит на корейском языке. Но писать сегодня не будем, завтра, наверное, попишем и повторим в свободной форме. Вот на этом сайте, кстати, да, в, прошлом, в прошлый раз где-то где был этот сайт можно найти переводы на разные языки и э, в том числе песен вот песня последний герой Виктора Цоя и можем почитать на корейском Мадзимак Ён читаем здесь Ма будем читать по слогам не будем торопиться Ма я даже не знаю, если это два разных слова, да, естественно, последний герой тут читается раздельно или слитно произносится. Если раздельно, то будет мать-ти-мак, а потом йонг вот этот вопрос надо уточнить. А если так читать подряд, да, слитно, то получится мать мак ну, наверное, раз-два разное слово читается так. Ма -йон Пам это ночь. Пам -тя". Вот тут мы наши правила чтения вспомним. Сейчас вспомним наши правила чтения. Которую мы повторяем уже третий день. Так, до этого мы уже, мы уже не дошли. Здесь у нас... Так, здесь у нас э, пишется в подчиме вторая буква. То есть, вот это, да. А там у нас была рыль э, п. А, в этом случае читается... Э, мы не можем определить иногда читается как ля, иногда как п, по. поэтому это, это еще вопрос вот этот надо выяснить. Памын. тялько или тяпко. Тут тоже можно поставить знак вопроса. Мок, пенин, мольта, мольта, мольта. помемен муги моля унда нон пуок катиман Кирона йоги Мурин сыда нанын йоги со таль су Опко нанын йоги со сальго шипти анта анта. Доброе утро, последний герой. Да вот это у нас припев. Тёгин Ачим матимак, йон, йон, йон, йон, йон, йон, йон, йон, йон, йон, йон, ну, здесь нам, конечно, уже полегче, чем э, в прошлый раз мы Высоцкого текст песен читали, там было намного сложнее. Таким образом мы поняли, да, из текста, что, что йон ун это герой. Да, главное, главное не перепутать, что, что здесь что у нас. Ночь коротка, цель далека. Да, пам, памын, телько, мокпионын, мольта. Пами, мен, ночью, моги. маля он маля он да. Ты выходишь на кухню, да но пуоке пуок на кухню Катиман. Это грамматическое когда это идти идти как бы. Глагол кода. И глагол ставится всегда в конце предложения. Видите, здесь везде в конце предложения глаголы. Формы разнообразные. Но вода здесь горька. Керона. Йоги здесь. Мурын. Муль вода. Мурын. Сыда. Сыда, вообще-то, глагол означает пить. Ты не можешь здесь спать, ты не можешь здесь жить, да? Но нын, йоги со, тяль су, опко. Опта это опта, глагол отрицания. Нет. Здесь йоги, да, мы уже знаем. таль су, опта. Тяль это э, сон, по-моему, если я что не путаю, но нын, йоги со, сальго, щипти, анта, не можешь здесь жить. Ну и здесь мы уже видим, а ачим, доброе утро. Последний герой, да? Мать-ти-мак. ун чё Чё-хын-а-чим. ноль тар Тоже посмотрим. Здесь у нас... Так, читается вот под чим этот. Две гласные, Две согласные... Два согласных звука читается Мы. Значит, читается, по идее, тамын. Идиреге. Здравствуй, последний герой. Как там в самом тексте было. А, вот оно что. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Тёхын ачим Матимаг Йон. Аньон. Здравствуй. Матимаг Йон Ун. Полное полное приветствие Аньо Химника. Это полное приветствие. Можно сказать, что официальное и вообще к незнакомым людям, к старшим. Это самая форма. Всего четыре формы. И касается не только слова «здравствуй», а вообще очень всего корейского языка. То есть, есть уважительная форма. Там присутствуют формы глаголов. Не только э, «щи», да? «Аньё хащимника». Добавляется «щи». Но в некоторых не во всех, но ну, в большинстве. Это самая уважительная форма. Потом вторая, ну как бы меньше, простая. Там еще не употребляется. Можно сказать... Аньон хасайо. Аньон хасайо. не хасайо. И есть еще... Третья, таким образом, еще более простая. Там употребляется, ну, она, можно так сказать, да, может сказать, грубовато, но я не, не знаю, как насчет послов. Здравствуйте. Но здравствуйте, проще. Аньон, это как «здравствуй», привет. Это уже дружеская форма общения такая. Аньон, аньон, привет. Зд Здорово, можно так, может, наверное, выразиться. И это касается, в общем-то, практически многих глаголов. А некоторые глаголы, например, даже употребляются совсем другие. То есть, допустим, если отдыхает бабушка, отдыхать глагол совсем другой. Если отдыхает там просто говорит друг другу, говорит «я отдыхаю». да, А если говорят про другого, что отдыхает бабушка да, уважительно, то там уже другой употребляется глагол более уважительный Ну вот так в корейском языке так ну мы с вами что еще мы можем тут интересного что я искал вот я искал э, раскладка да как печатать но видите здесь вот этот сайт который я тоже ссылки ставлю рекомендую потому что здесь мы очень много информации нашли но вот у меня честно говоря может у кого-то из вас вот такая раскладка и вам это все пригодится и то что я говорю про печать корейскую, вам, может совсем не подходит потому что у меня совсем другая раскладка и я печатаю совсем по-другому у меня и буквы у меня вот здесь находятся вот где цифры да у меня начинается уже ряд корейских букв тоже здесь есть uh, и shift когда зажимаете у кого-нибудь такая раскладка, а больше я, собственно говоря, ничего вразумительного пока не нашел по, по корейской печати, поэтому придется самому осваивать. Но правило, когда мы, бу когда мы будем правила я вот повторять я буду, я буду все-таки писать. Может, это несколько для кого-то утомительно, но я буду в PowerPoint писать, потому что это быстрее. Вообще-то быстрее и проще, чем пока печатаешь одну букву, очень много времени проходит. Так, и опять у меня не работает этот таймер времени. Ну, примерно где-то сколько у нас прошло с вами, наверное, минут 10. Посмотрим сейчас что-нибудь такое. Этот канал мы уже смотрели. И вот здесь что-нибудь -что такое посмотрим. Вот, наверное, вот такое. 널 알려진 심청선을 각색 요절복통 복수만발 현장 쏘로. 안녕하세요. 여기 오늘 뭐 특별한 일이 있다고 해서 왔는데요. 아네 여기 밑으로 지금 내려가시면은 되게 깜짝 놀랄만한 걸 보실 수가 있어요. 뭐가 있는데요? 100분 정도가 지금 한창 연습을 하고 계시는데 그 중에서 또 유명한 분들도 계시고요. 되게 특별한 분들이 한창 연습을 하고 계시는 걸 보실 수가 있어요. 어마어마한 사람들이 모여 있다. 대체 무슨 연습을 하고 있는 건지 살펴보기 위해서 내려간 곳. 뮤지컬 무대에서 볼수 있을 법한 신나는 군무. 감정이 느껴지는 노래와 연기까지 마치 연극 같기도 한데. 음, 아 저희 지금 공연 연습 중이에요. 공연이요? 네 공연이요. 그때 눈에 들어온 이분. 대한민국 내 로라하는 베테랑 연기파 배우들이 총 출동했는데 이 공연의 정체가 점점 더 궁금해진다. 어유, 수고하셨습니다. 카메라가 왔다 갔다 하시는데 아니 어디서 오셨어요? 안녕하세요. 저희 와이티 방송국에서 왔는데 혹시 심형래 선생이 아니실까? 아, 그럼 제가 심형래 지금 누구로 보이세요? <웃음> 반갑습니다. 네. 아, 이번에 우리가 5월 4일부터 장충체육관에서 이제 땡파 게이트라는 걸 마당극을 해요. 그래서 거기서 오늘 연습하는 중인데, 아유, 저는 와이튼 팬이에요. <웃음> 바로 이 마당놀이 연습 중이란 사실, 막힌 가슴을 뻥 뚫어주는 대악과 풍자가 있는 새로운 공연, 심청전의 틀을 마구마구 깨버렸다. 자 그들이 맡은 역할은 과이연. 안녕하세요. 저는 신봉사의 딸 효녀 심청 역을 맡은 김유나입니다. 효녀 중의 효녀 심청. 널리 알려진 이야기처럼 눈먼 아버지를 위해 인당수에 풍덩 하고 많은데. 헤 역시 절절한 효녀 연기를 펼칠 예정이라고. Вот это в первой части тоже у нас было слово, видите, а боти, а боти означает отец. И тут я хотел написать комментарий, но я пишу обычно слово «саран». «Саран» означает «любовь». Здесь я хотел поздороваться по-корейски -по э, уважительно. Но дело в том, что... Но дело в том, что я боюсь чего-нибудь. Но сейчас попробуем. Печатать-то Печатать мы уже умеем. Мы печатаем. Нет, мы не еще не печатаем сейчас минутку. Так подождите, аньон, да, нам надо. Да, я еще забываю, то смотрим. Здесь у нас Аньо. Так, теперь. Ха щемника. Ха... Щи... Щи... Здесь вот печатаем вот эту букву. Щин. Почему мы печатаем не, не м? м, ну, мы, мы да? А П. Потому что про, по правилам чтения так. Ни. И тут у нас К. К. не ника. И поставим восклицательный знак. Ой, восклицательный знак. Вот. Оставили комментарий. Вот может кто-нибудь зайдет и э, посмотрит, на, на, нам может кто-нибудь поможет а, в нашем нелегком деле Изучение корейского. Что еще здесь можно посмотреть? Может это правда не очень уважительно, что мы на середине ролика прервали, но я надеюсь он на нас не обидится. Надеюсь, он на нас не обидится. Так, а вот это что такое? Идем мужик, что ты таки? Да! И тут мужик, что ты таки? Да! И тут мужик, что ты таки? Да! Он друг со своим 이곳. 아, 네, 이동... вот как раз у нас 어, по теме по теме да а онихащемника это уважительно. Ну, здесь, видите, как бы люди уже, они друг друга, да, может быть, ну, может быть, одного возраста, да, и это вполне нормально, я думаю, да, нем ха сэ Вот так поздороваться тоже можно. Аня ха-сэ-йо, аня ха йо ха Тоже, это достаточно, достаточно нормально. То есть, анёха-щемника, это уже, как бы, ну, такая, такая самая высшая форма вежливости. Потому что я тоже на, одно, на одном один раз зашел э, тоже помню куда-то, я уже не помню куда. А, может, даже в, в Национальный институт корейского языка на сайт, и там что-то... Э, или на фейсб... Да, я зашел на фейсбук и туда э, написал им там э, пару слов. Ну, так как то ли я тогда не умел печатать, или просто поленился, я просто в Google вбил, а Google-переводчик мне выдал, естественно, никакую не, не форму такую, какую надо, а просто аньон, да. И, в общем, с таким неуважением мне там. Может быть, мне там и ответили что-то, но я не знаю, честно говоря. Надеюсь, что, что ничего страшного такого не произойдет. Мы же только учимся, поэтому что же такого? Вот здесь можно, кстати, кстати сделать еще такую вещь. Но это в конце сегодняшнего вот этого, нашей второй части. А мы можем что сделать? Вот человек написал. Да, но это, конечно, очень рискованный, рискованный опыт, но мы все-таки попробуем. Тут я искал, да, думал, что с субтитрами. Ну, в принципе, это мы поищем потом. В последнее время Google переводчик у меня что-то не очень... А, нет, тут сейчас открывается. Наоборот, корейский-русский. Что же человек написал? А, ну это было про дома, да? И написали, вот. Контейнерный дом. Стоит, Это стоит много денег, чтобы жить. Большинство из вас думает 4-5 тысяч фунтов. Пять тысяч фунтов стерлингов. Вот. Сложно распоряжаться. А, так. В качестве... Это опыт в Японии. Это что-то в Японии. Жарко летом. Ну вот, видите, как бы... Таким образом мы понимаем, что творится. Примерно. Примерно. Google, Google переводчик, конечно, нам может... Ну, в принципе, я думаю, более-менее правильно тут переведено. Вот, таким образом эти дома, мне бы, честно говоря, хотелось бы, дома, конечно, тоже важно, но давайте еще что-нибудь, пап, ну, тут про дома, а я думаю, они не будут на нас в обиде, может быть, они под... решат, что мало ли что, да, может быть, как... какие-нибудь эти самые реклама бизнеса, да, решат, что мы рекламируем бизнес. Ну, давайте тогда что-нибудь про... Вот последний послушаем. <музыка> Врачи, кому я мачу, а не нашу лику сала. Фак бакани, сангаса, посада, кому я могу? Улиан, кета, 숲을 즐기는 방법도 제각각. 숨을 크게 들이마시니 숲속 특유의 향기가 커안카드. 보는 것만으로도 프레시함이 느껴지는군요. 바로 식물을 뜻하는 피톤과 살균력을 의미하는 치드가 합성된 피톤치드 때문이죠. 피톤치드는 피발성 유기물질인 테르펜이 주성분인데요. 식물은 이 테르펜을 내뿜으며 вот замечательная передача про здоровье да про то что Какие там интересные отношения в Корее, да, вот вы видели, надо тоже это иметь в виду, а то говорят, вот на работе в Корее много зарабатывают, видели, что там творится, да. Ну, может, это, конечно, шутка, не знаю, честно я говоря, так, какие там порядки, но надеюсь, что все а, более, более или менее хорошо, тем более так это самая природа, на природе отдохнуть вот, а на этом вторая часть у нас заканчивается. 45 минут корейского каждый день. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.